Добрый день, дорогие друзья. Тема сегодняшней программы – «Вечный студент» или «Синдром вечного студента». Поговорить об этом в студию мы пригласили индивидуального психолога и группового психолога Дмитрия Титкова. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Наталья. Ну, еще несколько слов, наверное, скажу, что о чем мы будем говорить. Стоит ли учиться всю жизнь? Кто-то скажет «да», кто-то скажет «нет», в этом нет никакого смысла. И... Хотя мы живем в мире, в котором объем информации увеличивается, вот, наверное, в арифметической прогрессии. Да, и надо постоянно успевать за этим потоком, осваивать его, научаться, чтобы применять его в жизни. Это одна сторона медали. Да? И есть вторая сторона медали, где люди учатся, учатся, но никак не применяют это потом в жизни. Вот нам нужно... И в, в принципе, вот у этого... Термина «вечный студент» есть некая негативная коннотация, которую задал еще, насколько я помню, Антон Павлович Чехов, когда, когда написал в «Вишневом саде», описал образ Пети Трофимова, да, вечного студента, возрастного, великовозрастного. И вот хочется как бы немножечко снять вот эту отрицательную коннотацию с термина, с этого синдрома. И, наверное, эта задача ваша. Мы сегодня будем решать. Я... Попробую взять на себя эту задачу и немножко раскрыть, что вообще под этим подразумевается. Да, надо понимать, что это не болезнь, это, опять же, если это называется таким, таким словом как синдром, это не болезнь, не заболевание, не психическое отклонение, это определенный паттерн поведения, это определенный набор э, мыслей, чувств и поведения человека, который э, попал в э, ну, некую такую ситуацию, когда он с одной стороны, продолжает брать различные обучения, учебы и накапливать дипломы, ну, например, в рамках одной специальности. Да? Здесь как-то вот я бы хотел разделить как-то mm -hmm. это вещи. Да? То есть мы разговариваем о двух вещах. Первое, это, к примеру, я получил профессию, у меня есть там высшее образование, ну, давайте прям конкретно на профессии психолога. Ну, на профессии психолога, да, мне тут легче, конечно, да. будет немножечко говорить, потому что мне этот путь более uh -huh. понятен. Да, там я, например, у меня есть диплом профессиональный, например, переподготовки. Потом я задумал, что мне нужно еще академическое высшее образование. Пошел, получил его. То есть это уже там у меня заняло, например, от... Ну, 6 лет там, минимум. Ну, где-то, да, 5, там, uh -huh. по-разному, там, 5-4 года. Вот, потом, соответственно, я захотел получить знания в каком-нибудь определенном подходе или модальности, mm -hmm. да, какая-то у нас называется, их много достаточно. Mm -hmm. Ну, то есть выбрал направление какое-то. Да, mm -hmm. да. Это, например, еще три. Это там мы уже прибираем, там, примерно семь лет mm -hmm. мы так к этой цифре подходим. Ну и еще там я набрал в себе различных курсов повышения квалификации, там, условно говоря, там, я не знаю. О какой-то травмотерапии, например, угу. и так далее Ну, угу. который еще... не тянет на, на отдельную модальность, но тем не менее расширяет как-то твои да, возможности и знания Да, какой-нибудь угу. новый инструментарий угу. мне надо получиться Другой момент, да, что э, время идет, я на это вкладываю определенные деньги Причем немалые, насколько и, я понимаю В целом, да, то есть угу. это речь идет это о, сотнях, о, о сотнях тысяч рублей, угу. и, но при этом я не начинаю практику то есть, либо моя практика, она останавливается на каком-то вот таком вот уровне случайных встреч. Uh -huh. там, ну, там не, раз, не, ну, не системная она. Ну, раз uh -huh. в месяц. Uh -huh. да, я как-то вот... И как-то у меня практика оказывается таким образом. Я не, не начинаю активно практиковать и продолжаю брать обучение. Притом, замечу, что право на практику вы получаете уже после, первого после первой же профессиональной переподготовки. Да, Право, это... право. Ну, само по себе, uh -huh. да. Если мы говорим здесь а, о законодательстве, это немножко условная вещь, да, а, но в рамках какого-то такого признания, да, конечно. То есть, там, uh -huh. Я в этом моменте уже могу обложиться различными сертификатами и дипломами, uh -huh. и там, моя квалификация, если посмотреть на мои там, бумаги, да, она будет намного выше, чем у людей, которые там уже ведут, активную, практике, да? Да, ведут там, практику активно, uh -huh. да, но и не владеют какими-то такими сертификатами, либо каким то другими дипломами. То есть здесь мы говорим, что что-то происходит, или точнее говоря, чего-то не происходит. А, да, скорее чего-то не происходит, да, и я вот здесь как-то хочу немножко uh -huh. отойти, да, и второй момент, когда я перебираю различные профессии и специальности, то есть я здесь uh -huh. бы хотел разграничить, то есть это первое, это я продолжаю обучение и бесконечно, без начала какой-то практической деятельности в рамках одной профессии и специальности. Это одна штука. Как правило, она связана с э, ну, то, что можно говорить, самозанятостью. Да? То угу. есть я часто вот здесь сам на себя работаю и там лично оказываю какие-то там услуги да, угу. или какие-то другие вещи. И второй момент, когда я бесконечно перебираю количество специальностей или профессий. Я вот здесь получился на психолога, потом я там получился на маркетолога, потом я получился на смм, потом я там в в вообще захотел, там, сейчас войти не идет только ленивый, да, я там как-нибудь захотел стать там, тестировщиком или там, я не знаю, там, разработчиком угу. на одном из языков программирования. Да, я вот тоже, я как-то их перебираю, перебираю, перебираю и в целом... Мне как будто нравится это делать. И вообще нужно как бы отметить, что в учебе ничего плохого нет. Учеба вообще это весело. Весело, интересно, любознательно, познавательно. Ну такая хорошо развитая познавательная функция. Конечно, Чей. любознательность вообще ага. присущая. Чуть ли там не на уровне какого-то там нашего биологического существования. Вот, прикольно. Но я тоже не нахожу себя как-то в этом. Вот оно все как-то вот интересно и как-то в целом... Я как будто себе говорю, ну учиться интересно. Как будто учиться интереснее, чем потом применить да, это на практике. Да, но это как будто не очень мое. Ну вот, ну, не сильно. Ну, вроде как да, угу. мне вот нравятся какие-то вещи. А вроде как и нет, это, наверное, не то, чем я бы хотел заниматься всю жизнь. И, и так нам так нужно да. очень четко uh -huh. вот разграничивать uh -huh. Вот, вот, вот если про первый Мы сейчас вариант вернемся вот Если uh -huh. заканчивать в этом варианте вот Если у нас как раз человек, который а, Осваивает несколько специальностей Все время фактически начинает с нуля В общем-то, да. Да, имея уже да. высшее образование Например, по совершенно другой специальности Идет а, в ВУЗ Или там в какое-то техническое Учебное заведение получает Ну, кстати, вот в этом есть Такая определенно положительная штука Люди, когда выходят на пенсию и понимают, что их специализация больше, в общем-то, может не пригодиться в том виде, они идут на переобучение. У меня есть опыт, когда женщины переобучались на пошив эксклюзивной одежды, работы с руками, с кожей, когда мужчины уходили именно вот еще тоже учиться на психологии. То есть вот в этом случае это как бы очень хороший даже вариант. Да, но здесь мы ведем речь, наверное, немножко о другом. О другом да. Да, одно, один момент, что мне не нравится моя профессия, угу. и я осознанно подхожу к выбору другой какой-то профессии, и нахожу себя в этом угу. и как-то реализуюсь в ней. И это одна вещь сама по себе. Там, другой момент, что я, например, получаю какое-то образование, которое хорошо, в принципе, коррелирует с уже имеющимся у меня образованием. Угу. Например, там, я не знаю, условно такой пример, юридические и экономические факультеты, да, я там могу себя найти там, на стыке, на, на такой стыке, такой, да каком-то там условно говоря в налоговом праве да это mm -hmm. очень очень в принципе хорошо другой момент что я просто осознанно подхожу к выбору новой профессии меняю профессию нахожу в, в реализации да но мы скорее говорим о другом да когда я перебираю их то есть у вот меня если есть не два а три а пять вот если человек-то именно вот так перебирает о чем это а, я постараюсь на этот вопрос ответить. Uh -huh. Да, это та ситуация, когда с человеком нужно как-то индивидуально беседовать и раскрывать его какой-то биографический, как uh -huh. исторический путь. В целом это называется поиском себя. То есть человек ищет себя в какой-то своей профессии. И с одной стороны, как вы правильно сказали, это хорошо. Ну, то есть ничего нет плохого в поиске себя. Uh -huh. Это в принципе вполне трендово искать себя, перебирать, не ограничивать себя каким-то одним таким выбором другой момент, что это может затянуться, то есть это как-то затягивается. А вот есть, я не очень, наверное, разделяю вот эту вот идею типа всего всегда можно до достичь, да? Угу. И там, грубо говоря, передо мной нет границ. Я считаю, что нет, у человека есть границы, да. Понятные а... ограничивающие какие-то обстоятельства. Да, ограничения. Какие-то ограничения. Человек неизбежно с ними сталкивается. И вот здесь как бы, надо понимать, что а, это бесконечно продолжаться не может. А если, допустим, у человека материальное состояние позволяет учиться ему ну, столько, сколько он будет жить, и его все устраивает именно в процессе учебы, и он не собирается ну, как бы, применять это на деле, и его задача вот именно попробовать обучиться в разных направлениях. Это я к тому, что вот эту отрицательную коннотацию все <laughs> пытаюсь снять? Да, но надо как бы понимать, что здесь есть, мы неизбежно столкнемся в этом контексте с каким-то mm -hmm. каким детским опытом, не очень позитивным, mm -hmm. можно сказать, с какими-то ограничивающими убеждениями или установками, какими-то такими вещами. То есть пол полностью снять вот, вот этот вот <coughs> отрицательный такой образ mm -hmm. этой штуки. Ну но... Как будто вы здесь mm -hmm. говорите о том, что если я чему-то научилась, то это нормально захотеть это применить. Логично. Вот да. Если я чему-то научилась, то я, я научилась писать, вот меня научили, я хочу попробовать, как это сделать. Я научили, я поступила в литературный институт, меня научили, как писать сценарий, либо в ГИК. Я хочу это применить на практике, а если не хочу, то это как бы получается смысл, да, в чем тогда был. Да, и тут вопрос надо начать. В первом случае, который мы рассматриваем, если mm -hmm. я в рамках одной специальности никак не могу реализоваться, хотя я уже понабрал различных документов о различном образовании, mm -hmm. да? то есть тут... Просто надо начать. Uh -huh. Во втором случае это, ну, вообще поиск себя в этом плане подходит ли мне это. Uh -huh. не, не знаю насчет насчет материальной составляющей. Я бы не ставил сразу вот материальную составляющую а, как главный фактор удовлетворенности жизни. Может быть и не так. Может быть человек занимается тем, что, например, приносит ему хорошие деньги, но он вообще хочет от этого отойти. Uh -huh. Я такой часто встречал. То есть та деятельность, которую, там занимается человек, приносит ему деньги, но он занимается ею только потому, что она приносит деньги. И он бы с удовольствием перешел на что-то другое, да? mm -hmm. что его бы удовлетворяло ну, то, что мы называем душевно-морально. Ну, я скорее имела в виду тот аспект, что каждая учеба требует денег, и если человек человека же есть какое-то материальное подспорье, то он может себе позволить учиться в любом направлении, столько, сколько ему времени. Ну, теоретически, да. Вот. Хорошо. Еще как вы относитесь к тому, что есть точка зрения, что сначала, если ты хочешь, прежде чем э, начать учиться, можно попробовать, ну, поделать что-то в этом направлении? Вообще это На крутая На низком вещь. уровне, но попробовать. Это крутая вещь, и современное образование, современные тренды в образовании позволяют это делать, да? Это различные пробные открытые уроки какие-то, которые позволяют действительно про, а, попробовать некую такую да, угу. профессию. Пощу, пощупать как по, бы вот да? Ее, да вот Программа руками. стажировок классная. Угу. Сама по себе, типа, пойти вот так вот постажироваться в плане того, что просто посмотреть на работу там, различных сфер, да, вообще круто. С другой стороны, это бывает реально сложно. Ну, ну то, вот... то есть там, попасть как-то, вот, смотреть там Работу. Мне, мне почему-то сразу приходят какие-то образы, связанные с медициной, да, ну вот ну, иногда... медицина немножко особая. Да. знаете, зато есть в истории медицины примеры, когда знаменитые врачи в будущем начинали свою практику санитаров. Да, это очень много, да. Более У -у -у. того, есть люди, которые. Еще получали... не будучи студентами, вот не могли просто вот их тянуло туда, нужно попробовать. И есть До... я тоже знаю случаи, когда люди, попробовав. Даже сходив один раз вот в анатомичку, увидев кровь, мечтав все это, я буду врачом, нет, да. это не мое. Да. Это такая тоже профориентация, только на, на, на, на вот... Тут да, пожалуйста, на на анатомический театр. Угу, угу. То есть получается, что если все все-таки, все если человек... Много лет учится в разных направлениях Разным специальностям Совершенно, может быть, не связанным никак друг с другом И это происходит много лет И не имеет никакого выхлопа То все-таки, если его это состояние тревожит То все-таки нужно пойти разобраться разочек да, Хотя бы с mm -hmm. психологом Понять, что с тобой происходит Не обязательно с психологом задавать себе да Позадавать себе вопросы для начала Я это все зачем делаю вообще? Что я этим нахожу? Что ну я да, в этом сам ответить сам себе на, на, на эти вопросы Да, немножко про это подумать. Хорошо, тогда возвращаемся к первому варианту, когда человек копит дипломы, находясь в одном и том же направлении. Вот Возвращаемся к психологии, да, условно говоря, есть уже диплом такой, дипломодальность такая, гештальт есть уже, арт-терапия есть, я не знаю, там психоанализ уже есть, но это, конечно, прям по максимуму, а на деле ничего. Вот что здесь? Я, а, опять же, на этот вопрос очень сложно ответить, <говорит> Значит, что здесь. Ну, варианты. Да. Я попробую как-то это вот так подраскрыть. Гипотезы, гипотезы. Под, да. Подраскрыть немножко какие-то гипотезы, с которыми там, я, возможно, да, да, да, встречаюсь. А Я рассматриваю это в контексте того, что человек, когда занимается вот чем-то таким накоплением угу. каких-то вот знаний без применения как-то на практике, если он не, там, ну, не академический ученый, да, там. Uh -huh. В этом плане, да? Не фундаментальная наука, да, потому что, ну, путь, бы, наука, да, потому uh -huh. что путь фундаментальной науки, он, он линейный, он, в принципе, понятен, там действительно там аспирантура, uh -huh. кандидатская, докторская, да, там, и так далее. Мы идем вот в сферу какой-то практической непосредственно uh -huh. деятельности. И я рассматриваю это как нежелание человека с чем-то столкнуться. То есть это некие, некое такое избегающее поведение, избегающее не буквально, а вот именно на психологическом уровне. Uh -huh. И мы здесь можем очень, конечно, много разбирать, что здесь может быть. Это может быть ну, какие-то страхи. Их может быть здесь прям очень большое количество. Это может быть страх ошибки. Это страх столкнуться, например, с какой-то оценкой. Да? Страх какой-то оценки, чаще всего негативный, да, естественно, когда кто-то mm -hmm. скажет, что я плохой специалист. Это страх вот такого вот отвержения некоторого или отсутствия признания, когда ко мне вот не идут клиенты, потому что ну как, ну вот он я, у меня тут куча дипломов, а клиентов у меня нет. Да, это mm -hmm. вот эта вот боязнь столкнуться mm -hmm. к тому, что вот ко мне никто не пойдет. Это очень тесно связано с каким-то, mm -hmm. всегда ограничивающим убеждением в моей голове, каким-то ограничивающим mm -hmm. мыслями. Да, потому что ко мне никто не, не пойдет и так далее. Mm -hmm. Это связано в том числе с моим восприятием себя как специалиста, где вот я, я идентифицируюсь, то, что называется, со специалистом. Могу ли я себя назвать специалистом? А когда я могу себя назвать специалистом? При каких обстоятельствах? Ну, при... Здесь uh -huh. мы, идем, мы идем речь да, о, ну, то, что просто называть завышенных требований к себе. Ну, как будто здесь слышится сравнение себя с какими-то гуру. Этого О, метода, да, не сразу? Не обязательно само по себе. Оно, да, там действительно я там, могу не дотягивать до каких-то угу. метров психологии. С другой стороны, это две разные вещи. Одно дело, что я вот не дотягиваю, а другое дело, что я сам себе предъявляю завышенные требования, вообще несмотря на кого-то. То есть там мне там нужно, опять же, там, высшее образование, мне еще тут нужны курсы. А вот если ко мне придет какой-то условный клиент, где я не справлюсь с его проблемой, да, mm -hmm. это опять же про страх, да, про страх не состояться как специалист и про ну, mm -hmm. довольно-таки высший натрий. Как будто вот в этой концепции, которую вы говорите, слышно, что человек идет не учиться, а зачем-то другим приходит на учебу. Как будто бы для того, чтобы найти повод, ну что называется, отмазаться от практики. Вот я сейчас вот это вот еще образование получу, угу. вот тогда я точно начну работать. И ко мне клиенты валом повалят, если мы ну, остаемся в поле психологии. В моем каком-то каком контексте, что я сказал, что этот человек не желает чем-то сталкиваться, угу, да, угу. то есть он не желает сталкиваться. То есть фактически он платит за что? Ну, а, учебы, как мы с вами уже знаем, ну, вот, не, да, не дешевые. Да, я как бы нельзя вот так, наверное, вот прямо так сказать, что человек как бы платит за избегание, да, за невстречу со своим страхом. Это, на мой взгляд, достаточно поверхностное. Но компенсаторно, да, может быть, он что-то компенсирует, угу. конечно, в этом плане. Но в том числе боится выйти на первый план. да? То есть это а, же веду, стать ведущим в процессе. Да. И это как здесь, сцена своего Да, рода. и мы здесь в том числе можем вести речь про ответственность. Про какую-то вот... Ну, в этом контексте, да, это встреча вообще там, своей собственной жизнью, которая полна трудностей. И это какая-то еще одна часть, да, я избегаю сталкиваться с трудностями. Потому что в какой-то момент я начинаю обнаруживать в своей профессии. Мне кажется, это в любой, в любой профессии, профессии В любой профессии. есть, что в какой-то момент я сталкиваюсь с трудностями в этой профессии. Я понимаю ограничения какой-то моей профессии, я там понимаю, что э, мне нужно в своей профессии действительно разбираться. Не на уровне просто того, что я прошел какие-то курсы, а разбираться, в том числе с привлечением своего собственного опыта, нарабатывать какой-то такой свой собственный опыт, свое видение. Да? И это трудно само по себе, обучаться легче. Мне что-то дают в этом плане. Я привык это брать. Да, мне... Это мне легко. Да, это мне отработанная чем... функция. Но это весело, с одной стороны. Это, mm -hmm. да, да, да, mm -hmm. в принципе, по большому счету. Тем более с применением э, в образовании геймификации, вот, игровых техник, mm -hmm. вот этой mm -hmm. вот, вот, вот, всей штуки, да? делать учебу легко само по себе. Это весело само по себе. Mm -hmm. Это интересно, любопытно. Но вот здесь я в дальнейшем я как будто не очень беру на себя ответственность за угу. то, что я начну вести какую-то свою практику. Не обязательно психологическую, да, просто. Но ну, психологически, да, действительно, там не нужно далеко там, угу. оперировать, я представляю этот путь. Да, но то же самое, там, я, я не знаю, может быть, это путь юриста, он тоже будет вот каким-то вот угу. таким, да. А что влияет на вот формирование вот такого типа поведения? А, и Это вот тоже очень индивидуальная вещь которую нужно... Ну, возможно, а, варианты а, сейчас да, тогда. Да, которые нужно прям разбирать, но, возможные варианты, скорее всего, будут а, структурно выглядеть следующим образом. Первое — это детский опыт. Ранний детский опыт, а, опыт достижения успеха в какой-то либо деятельности, освоение чего-то нового. Ну, да, мы же представляем, что у ребенка, особенно у маленького, ну, все новое. Все освоение. Жизнь, все освоение. да, освоение ходить, освоение там... Завязывать шнурки, есть ложкой, писать первые буквы, там, угу. там, не знаю, учиться формулировать свои мысли да, на бумаге, там, угу. учить таблицу умножения и так далее. Да? Это все новое. И это вот опыт э, детский, да, когда я э, осваиваю это. И, наверное, уметь все положительное подкрепление. А, да, естественно, и то, что мне об этом говорят, угу. другие, естественно. Вот. Это первый фактор, детский опыт. Uh -huh. Второй фактор, ну, это мы, мы сначала какой-то, uh -huh. мы в этом, в целом мы рассмотрим какой-то семейный контекст, разумеется. Uh -huh. Второй момент это то, что мне говорят а, по, вообще по этому поводу родители uh -huh. и какими там убеждениями они там меня наделяют. Говорил ли мне там папа или мама, что к делу нужно приступать вот ответственно, со всей ответственностью, и там права на ошибку нет. А делать все нужно хорошо и сразу. Потому либо, что... либо очень хорошо, либо никак. Да, то есть угу, либо, либо угу. ты делаешь сразу хорошо, либо не делай, угу. что невозможно. Конечно. И это все трансформируется у меня вот в набор неких таких мыслей и чувств, когда у меня появляются определенные страхи, ну, там, страх ошибки, угу. страх чего-то там еще. А, и какие-то ограничивающие убеждения. Как, страх, как вариант страх проявления, если родители ну, да, не например, поддержали какой-то обучающий процесс, и в действии ребенка не поддержали. Он обучился, да. проявил себя, но не да. получил, ну, получил негативную оценку. Ну, вот это примеру, тоже. например uh -huh. да, там страх проявления себя как специалиста, где я там, могу заявить, что uh -huh. я там, оказываю такой uh -huh. спектр услуг. Uh -huh. И это какие-то ограничивающие убеждения мои собственные, которые могут быть с переставкой «не», там, например, что-то что вроде «не высовывайся», Контексту страха проявления, uh -huh. да? Не высовывайся. Или, например, у меня могут быть какие-то такие родительские девизы. Что-то типа, делай все хорошо. Старайся. И поэтому я как будто выжимаю себя. Uh -huh. Вот, накапливая, накапливая, накапливая. К примеру, да, uh -huh. как это может быть. Ну и, соответственно, мой э, собственный, уже, наверное, не детский, а взрослый какой-то опыт, опыт uh -huh. да, того, как я что-то осваивался. А athletics. с учетом того, что детские опыты были, скорее всего, предыдущий опыт не был столь успешен, иначе бы человек в эту ситуацию просто бы не попал. Да, я считаю, что это очень важная вещь. Это то, как ä, э, э, родители все равно задают некоторую интенцию. Интенцию к формированию какого-то определенного там, поведения. Да. Да? И в этом отношении, вот на насколько а, родители создавали ребенку возможность для достижения успеха? Причем для такого более-менее безопасного достижения успеха. Это вот мы, когда ведем речь про положительное угу. подкрепление, про позитивный опыт, мы говорим об этом, что у меня есть возможность обучаться новому, применить это на практике и получить какой-то положительный отклик мне бы еще здесь хотелось затронуть, наверное, подростковый период, вот тот самый бунтарский период, когда человек учится преодолевать uh -huh. как раз себя, преодолевать трудности, идти в, в противовес, в противоречие и не бояться этого. Вот в этой части, вот в этой части, в этом возрасте очень часто а, будущий вот этот вот вечный студент как раз и получает тоже свои какие-то негативные якоря от родителей, когда да. не, не справляются родители с этим бунтом и ломают Сопротивление, покорность требует, и так далее. Да, может быть. из этого как бы тоже очень трудно увидеть человека, который может смело проявить себя и сказать: Я могу. Я не да. боюсь попробовать. Да, с другой стороны, там это опять же, если мы там вернемся на какой-то другой полис. Mm -hmm. да, это, например, а, иллюзию и инфантилизм, какой-то условно говоря, когда за меня все делали родители. Да, это другая, крайность. Меня, да, да, другая mm -hmm. крайность. Да, другая Преду крайность. Предупреждали, как будто uh, все. Да, и опыта начать самостоятельно но у меня просто нет, uh -huh. Uh -huh. и uh -huh. если это продолжается, то, в принципе, вполне нормально, что я там, ну, условно, да, вполне нормально, что я там буду просто бесконечно учиться, но uh -huh. потому что у меня нет опыта собственного какого-то начинания, у меня, собственно говоря, и нет опыта, когда я сталкиваюсь с ошибками, но у меня uh -huh. просто нет, у меня как бы все ответственность за меня берет другой человек. Ну да, вторая, это по, по, по, второй, второй, второй край полюса, да? да? А вот если, допустим, нас слушает человек, который сейчас слушает нас, понимает, да это про меня, это я, оказывается, вечный студент, а он уже взрослый, угу. да, он понял это себя, осознал уже хорошо. Что дальше? А, ну, немножко про это подумать. Да, почему, с чем я, я, я, я бы себе задал этого, вопрос, чем я боюсь столкнуться. Угу. если у меня какие-то страхи? Мне страшно что-то делать. Там, с окружающим. Может быть, мне страшно что-то от окружающих получить, какой-то такой а, там, отклик какой-то такой негативный. Да, там, чего я боюсь в этом плане? Угу. Есть ли у меня какие-то вот такие вот вещи, которые меня ограничивают? Ну и допустим? А, это первое. Ну и второе, тут, конечно, нам нужен опыт. Безусловно. То Сум -сум. есть нам нужно начать что-то угу. делать. Чуть-чуть. Ну, возможно, чуть-чуть. Для начала но нам нужен вот этот опыт э, позитивный позитивный опыт вот, начать что-то делать в если мы ведем речь в какой-то такой одной специальности одной профессии где у меня очень много э, знаний да, полученных и подтвержден это какими-то документами то начать ну чуть-чуть начать если мы возьмем там не знаю профессию маркетолога там, или social media менеджера да, первое, что я могу сделать, я могу предъявить себя как соушен, собственно говоря, медиа-менеджер. Первый термин что означает для несведущих в этой области? СММ. Если я СММ, я веду соцсети. Первое, что я могу сделать, я могу предъявить себя как менеджер соцсетей. Да. Второе, я могу, если вдруг я э накапливаю какие-то свои грамоты и сертификаты об обучении потому что я боюсь, что меня на работу не возьмут, пойти попробовать подать резюме. Поработать с друзьями на эту тему, да. которые точно дадут Попросить помощи, да, там, может быть, что-то провести, там, какую-то там бесплатную даже рекламную кампанию, оформить там кому-то страничку, что-то делать в этом плане, начать получать вот какой-то такой позитивный опыт. То есть, получается, начать и получать за это позитивный обувь, обувь, говорю, опыт Чуть, не, чуть ли не самое главное для начала пути. Да, нам нужен опыт в этом плане. Опыт и позитивное подкрепление да, этого да. Может быть, uh -huh. оно будет там действительно не так… Не столько финансовое, сколько да. вот такое психологическое подкрепление. Да, особенно там это, что касается, ну, условно, там, таких профессий, где требуется нарабатывать портфолио. Да? Uh -huh. Сначала там я работаю на портфолио, потом портфолио работает на меня. Uh -huh. Ну да, продавцы так работают. Какая-то, да, да, клиентская база. Клиентская база. клиентской базы угу. и так далее. То есть нам... То есть очень упрощенно вся эта схема выглядит угу. таким образом. Да, я учусь, учусь, учусь и не делаю, не работаю, не практикую. То есть здесь, если вот прям очень упростить, мне нужно начать практиковать. То есть, в принципе, там по большому счету, если вот так, отпросить просить там какой-то такой весь психологический контекст, в принципе, это путь очень понятен. А вот смотрите, если здесь опять-таки отбросить психологический контекст и разбираться в себе, а просто включить в волевую сферу и вот это вот все самое силу угу. воли сказать, так, все, я больше никого не жду, я пошел. Может сработать. Ну, может, и не сработать. Может и не сработать. Вообще я был бы очень осторожен в оценке того, что точно сработает, это точно не сработает. Угу. Нет волевое решение. Там, просто я, там, грубо говоря, закрыл глаза, да, и там угу. раскидал. Я, грубо говоря, там, закрыл глаза и там, написал много контента и опубликовал его. Почему бы нет, Почему, собственно бы говоря? Нет? Ну да, это вот как раз то усилие воли, да, когда вот резко человек сам себя в инициацию бросает да и становится немножко да. сильнее взрослее и рискуя при этом понимаешь что он рискует да это, это осознанный не... риск такой да да это, это немножко даже немножко похоже На э, с плавать угу. это как я буду учиться плавать но на суше я вот все учебники по плаванию прочитаю я вот на суше все отработаю да все отработаю там все махи там ногами вот я там прекрасный теоретик в этом каком-то плане, там, я не знаю, схемы могу нарисовать, там, условно говоря, mm -hmm. если они есть, там mm -hmm. какие-то вот такие вот вещи, там перечислить всех именитых пловцов, там, знать их биографию, как mm -hmm. бы и так далее. Но вот я плавать-то не начал. Но Давайте я как бы про продолжим, это знаю. да, эту метафору. Вот, допустим, вот с Сашими энциклопедическими знаниями по плаванию, вы попадаете в бассейн, заходите в него и понимаете, что вы вообще не плывете вот в этот момент вот этот вот страх и тренер там который там может еще кричать ты чё вообще ты сейчас утонешь я там за тебя в тюрьму седу условно говоря да вот что важно вот в этот момент для самого человека чтобы он еще раз пришел в бассейн и еще раз попробовал Ну на мой взгляд здесь речь идет об обстановке об некой среде да uh -huh. там просто прыгнуть наверное в океан плавать, наверное, не стоит. А вот Если я выберу, скажем так, какой-то там Но малые, малые уже, шаги, да, да. какие-то там uh -huh. вот аккуратные, там я, скажем так, что я там э, не ставлю себе каких-то нереальных целей. там что у меня, например, там за неделю там сейчас будет там 20 клиентов, да, вполне возможно, что не будет. В, в этом, на мой взгляд. А я немножко такое. о другом говорю. Я говорю о том, что человек пришел или нашел клиентов. Uh -huh. реш... Он этот шаг сделал. Он пришел в бассейн, он прыгнул в воду, но так, как он себе представлял, он не поплыл. Тренер на бортике вдогонку сказал, ты что тут как я не знаю, как топор, да? Ты умеешь плавать умеешь или не умеешь? Ты мне тут сейчас под статью подведешь, куда uh -huh. ты лезешь на, на глубокую uh -huh. воду с, тво, с твоим uh -huh. умением. Да, то есть мы получили, ну, как бы, негативный опыт, в общем-то, и негативное подкрепление. Вот в этот момент что нужно удержать в себе, чтобы человек, чтобы он еще раз пришел вот в Альтернативная этот Альтернативная какая-то точка зрения? А внутри себя, если опору поискать? я Можно. Это первый опыт, сложновато. это как бы Слишком... сложновато. Слова... Сложновато. Угу. Нам на первом этапе, если я сталкиваюсь с какими-то страхами внутри себя, мне ну, вот, поддержки бы не помешало в этом вопросе. Это, кстати, может быть, это может быть друзья, это может быть, собственно говоря, сам психолог, да, который вот выполняет на этом этапе угу. поддерживающую какую-то роль. Да, нам все равно нужен какой-то альтернативный взгляд. Другой момент, что у меня есть, если у меня был какой-то вот опыт совершения mm -hmm. ошибок, и я там себе как-то говорю: так ну спокойно, так, сейчас мы начали. там Сейчас я разберусь, это там, я действительно что-то не доделал, либо это с человеком, с которым я столкнулся, там что-то не так. Это другой момент. Но у меня должен быть какой-то такой опыт за плечами. И два момента. Значит, получается, если мы метафору бассейна используем, то приходи на это, на это первое посещение не один, как вариант. С каким-то точно надежным человеком, да? Не, нет? Нет, ну не так немножечко, на мой взгляд, происходит. Я вообще предлагаю часто вот сейчас от бассейна отойти. Хорошо. Потому что там это какой-то такой пример, такого контраста, когда я очень много знаю, но без практики. Да. Да, это да. вот какой-то вот один пример. Часто, если вдруг я еще оказываю какие-то вот вещи или услуги лично, да, я угу. на это обучался, угу. у меня, собственно говоря, в этом я там не, не иду куда-то там к коллегам, да, uh -huh, потому что если uh -huh. я вдруг все-таки начал какую-то практику и пошел и устроился в какую-то там, условно говоря, компанию или какую-то организацию, у меня здесь есть люди, даже uh -huh. при каком-то моей неудаче, коллеги, вероятнее всего, мне ну, как-то как помогут. Какая-то косвенная поддержка все Да, какая-то все равно есть. Uh -huh. Обычно там в, это, в этом плане, там, я не знаю, можно взять юристов, можно там взять психологов, uh -huh. можно там взять каких-то, не знаю, бухгалтерскую какую-то uh -huh. сферу. Ошибки там, не знаю, там, при геологоразведке, mm -hmm. ну, там, у врачей, не знаю. Обычно как бы коллеги говорят, мы через это тоже проходили. Это нормально. Mm -hmm. там, если mm -hmm. нет какой-то прям там, там, там какой-то там, прям фатальные там ошибки, mm -hmm. да, если это какой-то такой, такой естественный процесс, да, обычно коллеги подойдут и говорят, все нормально. Это mm -hmm. нормально, mm -hmm. это все как бы случается. Другой момент, если я э, остаюсь как бы с клиентом один на один, и у меня вот здесь как будто теряется а, еще в себе какая-то, да? Да, да. То есть у меня, Да, я получил от клиента какую-то негативную угу. оценку, либо что-то еще. И вот здесь сейчас меня поддержать некому. Да, я вот здесь остаюсь в одиночестве, как будто. Угу. И то есть, либо если у меня есть опыт и такая некая уверенность, да, я как-то могу с этим справиться. Угу. Но как-то вот поддержки, с поддержкой было бы как-то. И там, что здесь? Интереснее. Поискать поддержку. Угу. поискать поддержку, да, пережить это. Еще есть и хороший, мне запомнилось, в РКТ, решающий краткосрочной терапии, угу. есть такой прием, волшебный вопрос, что ли называется, неважно. Они говорят о том, что человек, ну нет ни одного человека, который никогда не ошибался. Угу. И, у тебя, и у тебя точно в жизненном опыте есть ситуация, когда ты ошибся, а потом самостоятельно или там с небольшой помощью вышел из этой ситуации, условно говоря, так пример такой приводили, ну провалился в люк, нашел лестницу какую-то сам и сам из нее выбрался, да? вот. вот, это поискать можно в своем опыте. Можно попробовать, и это правда, это хорошо, это классная штука. Другой момент, что это может не коррелировать. Может очень сильно не, корр... Разные да, да, не и коррелировать да. и я начну говорить ну вот это вот там типа это фу, это голубое вообще... голубой с жидким сравниваешь да, да это вы вообще то это там не то что у меня там что-то сломалось и, там не знаю там да взял поменял да, машинка и стиральная да там mm -hmm. сам все, все, все, все что сделал и так далее тут, mm -hmm. я там начну говорить это как я тут людям там мне за это деньги вообще платят то есть, получается, если вы делаете что-то подобное, ошибаетесь, что-то не получается, то можно найти опыт, жизни, ну, из прежнего жизненного опыта да. подобную ситуацию в этой же плоскости. А если вы совершенно в новом деле, и как бы первый опыт вот этот тем самым блинком пошел, то нормально. искать поддержку. А, да, искать это поддержку, а Это нормально. нормально. Да. Самое главное, нормально. Вы, знаете, на самом деле очень трудно, если тебе это родители не дали, очень трудно заставить себя перенастроиться и даже не заставить а вообще позволить себе перенастроиться и понять, что ошибаться это нормально. Что ну, не вот ошибается тот, кто ничего не делает, кстати говоря, да. есть же такая чудесная афоризм. Да, и вот опять же мы возвращаемся, как бы мы с вами не это вот как-то не, не разговаривали прям про это подробно, подробно, да, мы все равно возвращаемся к какому-то семейном контексту безусловно. Uh -huh, uh -huh. Ну там, а куда да, без этого? Да, там и как я там себя чувствовал. Мы недавно делали программу про семейный сценарий, когда в семейном сценарии, в семейной системе а, тот, ну, Петя Иванов, допустим, не первый вечный студент. Угу. У него папа был такой же, у дедушки, у папы деду, его папа был такой же. Вот и в этом, да, как будто лояльность к семейному сценарию проявляется, как это тоже нужно осознать ведь как-то, да? Ну, если у меня есть вот такие вот в семейном протексте пример, то да. Угу. Другой момент, да, который мы не затрагиваем, то есть, ну как не затрагиваем, он есть в целом. а Мы здесь не ведем речь о, о понятии, ну вот, какого-то необязательно неуспешного человека. То есть здесь есть очень, я считаю, какие-то ну, разности какие-то все равно особенности какого-то контекста человека. А, с одной стороны, если я трачу деньги на обучение, они у меня должны откуда-то взяться. Значит, у меня есть какой-то определенный доход. Либо там у меня есть супруг-супруга, который как-то в этом вопросе мне помогает. И если мы говорим вот о синдроме какого-то, условно говоря, вечного студента, надо понимать, что это мы не вот, возвращаясь к какой-то отрицательной коннотации, то есть в этом плане я как бы я не топлю никого. Да? То есть это люди, у которых есть какая-то вот, э, действительно социальная реализация. То есть моя учеба не мешает никому, ни семейному бюджету, ни каким-то другим моим социальным обяз... ну, обязательствам? Ну, там вопрос, как бы, может, мешает там, семейный бюджет, не мешает. Но они договариваются. Но, да, они но, договариваются. Но, это, да, но об этом есть договоренность. Как угу. бы. Это не у кого-то там украл да, и пошел, э, угу. тут же все в, в обучение вложил. Нет. Это деньги, чаще всего, которые там в семейном контексте, там кто-то зарабатывает, зарабатываю я, зарабатываю сам местно и так далее. То есть в целом, с точки зрения какой-то такой социальной составляющей, это угу. успешные, Понятно. как бы в целом, в целом нормальные люди. А какие, получается, разрешающие установки себе должен человек дать, чтобы вот от этих блокирующих уйти? Вот заменить блокирующие на вот то, что мы говорили: у тебя не получится, ошибаться нельзя. Если делаешь все хорошо, делаешь, что делаешь идеально. Развивающие, вот разрешающие установки какие а, Да, ну то есть, это да, любую отрицательную установку можно перевернуть. Uh -huh. да, в этом плане там, я не знаю, ошибаться нельзя, ошибаться можно. Все mm -hmm. ошибаются, ошибки — это нормально, ошибки — это естественный путь там, развития, ну, а какого-то то же самое. Я могу себе позволить делать что-то не идеально, я могу предъявить себя как специалиста, мне уже достаточно знаний для там, работы с чем-то, например. Грубо говоря, например, в психологии я с, патопологи... э, с психологическими клиентами работать не могу, но с каким-то вот уровнем я точно могу работать. И mm -hmm. точно могу справиться. В другой момент это не всегда работает. И вот Но тут прям хочется аффирмация. сказать про а, то, что у меня есть объективные ограничения. Это тоже как бы в положительную, а, положительную установке идет. Это нормально. У меня есть некие ограничения. Как, например, пока я не клинический психолог, я не могу ну, да. работать, не имею права брать просто-напросто каких-то клиентов с отклонениями в психике. Mm -hmm. да? То есть... И это тоже. У меня есть ограничения, и это тоже нормально. То есть, чтобы вот эту планку для себя не задирать как-то вот сверх. Да. То есть, у меня как будто в этом плане море моей профессии, ну как немножечко сужается. Угу. И я вот здесь, как бы, у меня появляется некоторая вот, опять же, да... Э... Устойчивость такая, более-менее. Устойчивость и возможность начать. Я как будто более внятнее, более так понятнее вижу это. Угу. Для того, чтобы найти опору и найти вот Пойти вот в это вот переход количества, да, учебы в качество перевести, вот, по моим личным ощущениям, что должен быть какой-то все-таки ресурс. То есть, если у меня не было до этого опоры, то я должна немножко их поднакопить, окружение какое-то подсобрать, чтобы у меня вот этих вот, вот это все для меня в слово ресурс превратилось, а потом начать. Потому что, ну, если я голая, совершенно не понимаю, что со мной и почему у меня так. Плющит вот от того, что нужно переходить в практику. Я, наверное, туда не пойду. Не знаю, но многие так и начинали. Ну, это, скорее практику, всего личная, просто шли да? в практику, да, и все. Там под этим могут быть разные совершенно причины, угу. но некоторые люди так и шли. Можно, но опять же, если я на протяжении семи лет учусь какой-то профессии, угу. ну, у меня должно быть достаточно в этом плане. Ресурсов, знакомств, ну, да. доступа к какой-то информации, <coughs> профессиональному сообществу. Ну, вот это уже должно быть. Получается, я их просто не вижу, эти ресурсы, а, потому ну, что вот этот страх сильнее. Но ну, если я их угу. прям вообще не накопил, то это немножечко странно. Угу. Вопрос тогда, там вообще зачем мне учился. И вот еще тоже пример. Тоже из жизни, из кейса. Человек учился, учился, учился, учился, вот в одном направлении. И когда а, пришло время реализовывать, там страх просто очень сильно обострился, вот очень сильно обострился. И в этот момент появилось другое направление, в которое, ну вот просто спонтанное было решение на уровне интуиции. Человек пошел, и через два месяца, ну какой там, через месяц обучения началась практика. Там 3-4 года было обучение, как минимум тут месяц и практика без всяких страхов может быть как бы может быть еще такой вариант вот мне пришел в голову что человек много лет учился вот не тому на самом деле куда его тянет но опять же и контекст uh -huh. контекст важен то есть некоторые сферы действительно связаны это вполне объективно это не субъективные вещи некоторые сферы более рискованы в некоторых сферах требуется более фундаментальная подготовка с некоторыми Менее. С кем-то там я больше сталкиваюсь с людьми. И это может возникать, у меня могут возникать какие-то сложности взаимодействия. В, в каких-то сферах, если я там пишу код и сталкиваюсь с кодом, угу. это другое. То есть, опять же, тоже да. А что значит «сталкиваюсь с кодом»? Э, с кодом я имею в виду, если я там я разработчик и пишу код. А, я в этом плане как бы, у меня, возможно, здесь есть меньше стресса, угу. меньше страхов чем я бы выбирал там, профессию, которая связана с людьми. Это я uh -huh. говорю к тому, но у нас есть все равно контекст uh -huh. выбора какой-то профессии. Какие-то профессии реально более рискованные, uh -huh. связанные с риском, некоторые менее. Возвращаясь к началу интервью, где вы говорили о том, что существует еще категории людей, которые перебирают именно разные специальности, разные направления. Uh -huh. И все-таки, если в это немного лет, ищут, ищут, ищут, и то не могут себя найти ваши рекомендации. Вот, какие-то... Тут нужно понимать, да, что у них тоже есть какой-то определенный заработок, да, они опять ищут какую-то иную специальность, иную профессию, и, грубо говоря, они ищут себя. И вот в этот момент неплохо бы, ну, вот как-то осознать, что я ищу, какие есть у этого критерии, <coughs> что мне там действительно больше подходит, а что меньше подходит. И надо понимать, что в, в каком-то смысле мои возможности конечны. Ну, конечно, в плане ограниченной. И там, скажем так, перебрать 30 специальностей мне с течением времени будет просто сложно. И я бы тогда спрашивал себя, что я пытаюсь найти. Может быть, я стремлюсь к идеалу для меня, какой-то идеальной профессии, который, у ну, которой нет. как раз объективные ограничения, в отношении которых существуют. Например. Либо там я стремлюсь, вот к... у меня есть какой-то образ, он может быть иррационален, может быть не вполне конкретен. Образ какой-то идеальной профессии, и грубо говоря, я вот обучусь на ней, и у меня будет все. Я перебираю и не нахожу этого. И у меня в этот момент, на мой взгляд, я нахожусь такой в иллюзии, mm -hmm. в иллюзии mm -hmm. вот какой-то вот такой вот профессии. Mm -hmm. И для меня вот здесь, наверное, это будет достаточно жестко и весело. Да, но это момент какого-то такого смирения. Перед тем, что, возможно, я как-то не найду... И не нашел вот, себя. Да, и не нашел себя в этом. Но, может быть, у меня есть что-то, что меня в целом ну, устраивает. Что это не мой какой-то вот такой идеальный достижим, который я поджимаю, а что тем я занимаюсь, в принципе, ну... Неплохо. Неплохо. Mm -hmm. Ну, спереди Хотя... тоже важная, между прочим, такая вот да. составная часть жизни. Да, хотя я, в принципе, я как, бы за, да, я как бы за, что там пробовать, да, угу, что-то, угу. если не нравится пробовать что-то еще, я, в принципе, за это. Просто с течением времени оно может быть становиться более затруднительным угу. само по себе. Одно дело, что я там в 25 начинаю новую, новую профессию, в 30, да, другой момент, если там за мне уже за 50, угу. мне будет сложновато. Понятно. Хорошо. Итак, сегодня мы с вами выяснили, что синдром вечного студента может появиться, в общем-то, от непонимания себя, от непонимания своих желаний, своего пути, от неподдержки окружающих, от вот этих вот негативных установок убеждений, убеждений, которые нам достались в наследство от родителей, от семейных сценариев каких-то, от страха ошибиться, сделать неправильный выбор. И поэтому человек не идет вперед, а продолжает, ну, в общем-то, топтаться на месте. И единственный выход ⁇ начинать что-то делать. Вот что-то делать, да, вот закрыв ли глаза, набравшись ли а, поддержки от окружающих, переработав свои убеждения. Но в любом случае а, смелость и вера в себя, да, как будто здесь вот об этом речь идет. Да, но э -это... Ну, это, опять же, это брать ответственность. И брать ответственность, Как бы да. это ровно не звучало, угу. но брать ответственность. Ну, это знаете, какое-то какое такое клише, которое нас, по сути, не клише. Оно настолько за огромное количество сфер нашей жизни отвечает, умение брать ответственность. И оно относится к, ну, настолько к разным нашим проявлениям в жизни, что об этом можно говорить, вот как азбуку повторять, пока у человека это не усвоится, что это притча в языцах, но от этого зависит все. И остаешься ты вечным студентом и не или не остаешься и идешь дальше, тоже от этого зависит. И я всегда говорю, что ну, это до смешного, но любую передачу можно закончить этим. Занимайтесь сам, ну, принятием на себя свои ответственности за жизнь. Нравится оставаться вечным студентом, не надо себя за это ругать. После того, как прошел процесс осознания, правильно, да? Ну вот принял я что-то в себе такое, что мне вот это нравится, я ничего другого не, хожу, ради, не хочу, ради Бога. Но если не устраивает, есть вот эта вот точка несмирения, да, то, значит, что-то надо делать и принимать ответственность на то, что ты продолжаешь идти дальше. Хорошо. Спасибо вам большое, Дмитрий. Приходите к нам еще раз, а со зрителями нашей программы я прощаюсь. А, пробуйте, ошибайтесь, верьте в себя и берегите себя, будьте к себе бережными. Это тоже про ответственность. Всего вам хорошего. До свидания. В студии работала Наталья Ежова.